Попасть на вторую Брянскую Скалинино станет не так просто. Если сейчас автомобилисты преодолевают два кольца за несколько минут, то во время ремонтных работ водителям придется делать крюк. В департаменте городского хозяйства представили схему движения в районе Калининского кольца. Чтобы уехать с Калинина, например, по второй Брянской в Северной, необходимо будет свернуть направо, на Майорчика. Оттуда по узкой улице вдоль территории Гувсин выехать на Брянскую и потом по Кольцу в нужном направлении. Еще одно изменение. Сейчас на улице Майорчика на участке от Котельникова до Калинина двустороннее движение. С марта здесь можно будет проехать только в одну сторону, от Солонцов до Калинина. По мнению специалистов, эта схема самая оптимальная и поможет избежать больших пробок на время.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 Да, это 10-15 процентов, возможно, ситуацию ухудшить. Заговорили о ремонте этого моста давно. Изначально работы собирались начать в феврале. Однако в ГАИ посчитали, что во время Красноярского экономического форума из-за большого количества гостей все вокруг встанут в пробку. Сроки решили перенести и продумать все варианты, как организовать движение. Активисты предлагали даже установить здесь временный или понтонный мост. Но специалисты идею отвергли. Затраты были слишком большие, да и берега Укача на этом участке для такой переправы непригодны. Выбрали другую схему на Дорогах установят дополнительные знаки и светофоры, однако руководители Федерации автовладельцев уверены, это не спасет. У нас в любом случае станет Брянская, причем хвост э, у нас дойдет до э, Вимбаума, это как раз съезд с коммунального моста. Э, у нас встанет. Э, э, Проспект Котельников. У нас станет вторая Брянская. Людям, которым надо будет со второй Брянской попасть на Калинина, они все будут стоять, поворачивая на Котельниково, а потом с Котельников еще по объездной, по МРЧК, и доезжая вот до этого кольца. У нас станет а, свободный при условии, что там еще будет реконструкция на космосе. А, люди, автовладельцы начнут находить лазейки, как проехать через дворы. Чтобы подтвердить эти слова, активисты создали свою модель с помощью современной компьютерной программы. Она учитывает и количество машин в час пик, и специфику движений, и даже психологию водителей. Цвета на схеме говорят сами за себя. Однако сотрудники дорожной полиции готовы на проблемный участок бросить дополнительные силы. Будет скорректировано. Дислокация нарядов -патрульной службы. Наряды будут максимально приближены к данному транспортному узлу для оказания помощи участникам дорожного движения. Закончить ремонт планируют к концу года. За это время не только приведут в порядок мост через Качу, но и построят второй уровень развязки. Специалисты говорят, откладывать работы нельзя. Переправа уже в плачевном состоянии. И в скором времени здесь было бы ездить опасно. Екатерина Погорелова, Александр Ермошенко. Новости.